Я Лора Ингрэм, и это ракурс Ингрэма из Лос-Анджелеса сегодня вечером. У нас есть пакет со льдом. Да, у нас есть пакет со льдом. Он будет балансировать на моей ноге, я вам обещаю. Если вы услышите, как что-то грохочет, значит это так. Реальность кусается, это в центре внимания сегодняшнего ракурса. Кто из вас теперь более позитивно относится к финансам своей семьи? Чувствуете ли вы, что продвигаетесь вперед в финансовом отношении, или вам кажется, что вы отстаете? Я плачу более 230 долларов только за аренду. У меня двое детей, о которых я забочусь, так что прямо сейчас мне может помочь все, что угодно. Яйца очень высокого качества, от 5 долларов и выше. Молоко – 5 долларов за галлон. Хлеб. Я заплатила 4 доллара всего за буханку хлеба. Это действительно смешно. Мы заплатили 8 долларов 99 центов. За дюжину яиц. Это борьба для любой семьи, потому что цены на продукты питания действительно возмутительные. Когда он впервые переехал сюда, он был относительно дешевым. Теперь это похоже на то, что у вас действительно есть счастливая вторая или третья работа, просто чтобы не отставать от Рена. Несмотря на все это, Байден считает, что вы должны чувствовать себя довольно оптимистично. Только сегодня утром мы получили очень хорошие новости об американской экономике. И я не уверен, я имею в виду искренне, что новости могли бы быть лучше. Лучше и быть не могло. Я не знаю, что на данный момент ниже его собственный пульс или его способность считывать пульс американского народа. Потому что, согласно этой правой организации NBC News, американцы на самом деле дико пессимистичны относительно того, куда мы движемся. 71% населения страны говорят, что мы на неверном пути. Это уже восьмой раз за последние 9 опросов, датированных октябрем 2021 года, когда это число превысило 70%. Теперь сам NBC говорит, что мы никогда прежде не видели такого уровня устойчивого пессимизма за более чем 30-летнюю историю опроса. Чертовски хорошая работа, Джоуи. Да, действительно, реальность кусается. Теперь, пока типы из ТикТок развлекают вас видео с животными и продвигают модные трюки с макияжем, Зейнгл относится к вам как умным американцам, потому что вы умные американцы. Вчера вечером мы повторили, что цель режима Байдена – снизить, а не повысить ваш уровень жизни. И они считают, что Америка должна стать беднее, чтобы продвинуть свой захват власти в борьбе с изменением климата. И теперь у нас есть доказательства того, что их план работает. Вы не поверите цифрам, которые мы вам сейчас покажем. Вы больше нигде их не увидите. МВФ только что опубликовал свой обновленный прогноз по ВВП на этот и следующие годы. И, похоже, американцы правы, что впадают в уныние. Теперь посмотрите на наши изменения ВВП с ничтожных 2% в 2022 году до 1,4% в этом году. И до 1% в 2024 году. Это преступление. Теперь после ковида, если бы выборы при Трампе пошли другим путем, наша экономика должна была бы взлететь и взлетела бы как ракетный корабль. Посмотрите на это, Европа снижается с 3,5% в прошлом году до да. 0,7% в этом году. Что касается наших соседей на севере, то с 3,5% до 1,5% в этом году и в следующем. Но посмотрите сюда, куда направляется Китай? Огромный скачок в 2023 году и небольшое снижение в 2024 году, но все равно это в 4,5 раза больше нашего ВВП. И это падение в 2024 году году, вероятно связано с тем, что у нас просто не будет денег, чтобы купить столько их барахла, сколько мы покупаем сейчас. Хорошо и так, вот холодные, неопровержимые факты. Во-первых, страны еврозоны добились лучших результатов, чем мы, даже несмотря на их спад в 2022 году. И все равно будут добиваться лучших результатов, чем мы в 2024 году. Шокирует. Канада добилась большего успеха, чем мы в 2022 году. И даже с учетом снижения ее ВВП, превзойдет наш как в 2023, так и в 2024 году. Хорошо, это Джастин Трюдо, просто чтобы напомнить вам. В-третьих, Китай добился большего, чем мы в 2022 году, и собирается добиться гораздо большего, чем мы в 2023 и 2024 годах. Но подождите минутку, а как же Россия? Я, кажется, помню заверение Байдена в том, что жесткие санкции в связи с войной на Украине нанесут ущерб Путину. Путин выбрал эту войну, и теперь он, его страна будут нести ответственность за последствия. Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики, как немедленно, так и со временем. Страшно. А затем СМИ клюнули на наживку с точки зрения олигархов. Те из нас, кто достиг определенного возраста, все помнят образ жизни богатого и знаменитого исполнителя главной песни и ведущего Робина Лича. С его пожеланиями шампанского и мечтами об икре. Но на этой неделе это пожелания водки и мечты об борще, и они разбиваются в дребезги. Входите. Франция. Власти захватили яхту, принадлежащую Игорю Сешенцу. А также захвачена Германия как яхта, принадлежащая Алишеру Усманову. Это называется оперативная группа по поимке клеп обеспечивает соблюдение санкций и конфискует яхты у российских олигархов. Окажет ли это давление на Путина? Окажите давление на Путина. Хорошо. Так каков же табель успеваемости по этой грандиозной схеме санкций и получите игру олигархов год спустя. Теперь, к 2024 году, даже Россия будет расти быстрее, чем Соединенные Штаты. Так что спешите это на очередной провал режима, как и предсказывал ракурс. Кто-нибудь еще находит ироничным тот факт, что когда мы помогаем Китаю стать богаче, Китай просто разворачивается и помогает удержать Россию на плаву, покупая больше нефти и сельского хозяйства у России. И теперь даже Нью-Йорк Таймс вынуждена признать, что мы были правы. Российская торговля, похоже, в значительной степени вернулась к тому уровню, который был до вторжения в Украину в феврале прошлого года. Аналитики считают, что российский импорт, возможно, уже восстановился до довоенного уровня или скоро сделает это в зависимости от их моделей. Упс. Но в целом дела идут именно так, как надеялись Байден и люди в Белом доме. Соединенные Штаты замедляются, а остальной мир движется вперед. Теперь эти факты, конечно же, дадут ЕС и Китаю больше рычагов давления на нас, а это именно то, чего хочет режим. Теперь вспомните, опять же, во времена Трампа, когда средний класс становился сильнее, когда реальный средний доход рос, клика Вашингтона, болото, они были несчастны. Почему они были несчастны? Потому что они ненавидят Америку, модель которой явно превосходит все, что может предложить любая другая страна. Они предпочитают зависимость независимости, безнадежность оптимизму. Но у нас есть для них срочная новость. Даже при всем ущербе, который они нанесли за последние два года, это все еще Америка. И среди нас достаточно тех, кто никогда не будет удовлетворен тем, что будет жить на коленях в ожидании любых крох, которые бросит нам правительство. И в этом все дело. Сейчас ко мне присоединяется сенатор штата Миссури Джош Хоули. Сенатор, они сказали, что инфляция носит временный характер. Они сказали, что экономика России рухнет под санкциями. Конечно, Китай оказал большую помощь задним ходом, купив их нефть, их нефть. Другие страны последовали его примеру. Мы Могли бы продолжать и продолжать с их неудачными прогнозами. Получили ли они здесь что-нибудь правильное? Нет, они этого не сделали, Лора. Но я скажу вам вот что. Они получают то, что хотели в конечном счете, а именно они хотят переделать нашу экономику. Джо Байден хочет переделать нашу экономику таким образом, чтобы у нас больше не было синих воротничков в этой стране. У нас нет работы для работающих людей. Все эти люди должны зависеть от правительства, а все, что у нас есть вместо этого – это экологически чистая экономика, где у вас должна быть престижная степень. Где вы должны получить работу белого воротничка в Большом Городе. И если вы хотите жить в центре страны, там нет работы. Для вас. Это то, чего они хотят. Они не любят синих воротничков. Им не нравится культура синих воротничков. И поэтому они пытаются уничтожить ее, изменив нашу экономику. И лора они преуспевают. Мы должны остановить их. Да, несмотря на все это на все, что мы только что изложили, Байден сегодня притворяется великим защитником, сенатором Хоули среднего класса. Смотрите. Когда я баллотировался в президенты, я согласился, что буду строить снизу вверх, чтобы вернуть хорошо оплачиваемую работу, на которой вы сможете растить семью. Независимо от того, учились вы в колледже или нет. Чтобы дать семьям больше передышки, снова инвестировать в самих себя, снова инвестировать в Америку. И это то, что мы сделали. Это то, что мы сделали сенатор. Люди сейчас тратят больше, чем зарабатывают, потому что заработная плата не поспевает за ценами. Это также очевидно, как снижение когнитивных способностей Байдена на данном этапе. Да, то, что он делает, прямо противоположно его риторике. Это риторика прикрытия его реальной повестки дня Лора, которая состоит в том, чтобы опустошить средний класс и рабочий класс в этой стране. И причина этого в том, что ему не нравится культура синих воротничков. Ему не нравится их привязанность к вере. Ему не нравится их привязанность к семье. Ему не нравится их привязанность к церкви. Ему все это не нравится. Они думают, что все это наоборот. Как вам избавиться от этого? Вы делаете так, что больше не сможете получить хорошо оплачиваемую работу, если вы синие воротнички. Вы не сможете поддерживать себя в рабочем классе. Вы должны зависеть от правительства, подчиняться приказам правительства. А между тем, единственные люди, которые процветают, это богатые люди наверху, которые дают деньги демократической партии. Такова их повестка дня. И если республиканцы хотят изменить эту страну, они должны пойти на это и начать защищать людей, которые являются основой этой нации. И даже при относительно мягкой зиме. Хотя наши друзья в Вайоминге, где сейчас 20 градусов ниже нуля, не согласились бы со мной, но на большей части территории страны довольно-таки мягкая погода. Все больше американцев с трудом оплачивают свои счета за электроэнергию. Число домохозяйств, получающих энергетическую помощь в этом зимнем сезоне, выросло по оценкам с 1,3 миллиона до 6,2 миллиона. Это самый большой годовой прирост с катастрофического 2009 года «Сенатор». Разве цель режима Байдена не в том, чтобы снизить наши стандарты, снизить наши ожидания?» Это новая американская норма. Никаких газовых плит, никаких машин, на которых вы хотите ездить, повсюду велосипедные дорожки. Я думаю, мы все станем Пекином. Вот и все. Вот и все. Это норма. Они снова хотят нас видеть. Они хотят, чтобы работающие люди больше не могли прокормить себя. Тем временем Китай богатеет. Так создаем ли мы рабочие места в этой стране в области энергетики? Только не при Джо Байдене. Производим ли мы нашу собственную энергию в этой стране? Мы самая богатая энергия и страна в мире. Производим ли мы ее? Нет, только не при Джо Байдене. Кто на этом разбогател? Китай таков. Так что страдает наш класс синих воротничков. Коммунистическая партия Китая богатеет. Такова повестка дня Джо Байдена. Сенатор, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Плохая политика сказывается не только на федеральном уровне, но и наиболее остро на местном. А теперь возьмем Нью-Йорк, где политики поют очень знакомую мелодию. Я люблю свою работу, Представляю всех 20 миллионов жителей Нью-Йорка во всем нашем разнообразии. Я здесь для того, чтобы сражаться за народ, даже за каждого, откуда бы он ни пришел, за людей любого цвета кожи. Мы меняем то, как мы работаем для жителей Нью-Йорка, переходим от восстановления к новой изобилии и справедливости. Справедливости. Таково заявление Адамса. Это полная чушь. И вы знаете, откуда мы это знаем? Потому что чернокожие толпами покидают Нью-Йорк. Сейчас дела пошли настолько плохо, что даже Нью-Йорк Таймс бьет тревогу. Мишель океки переехала из Битфорда, штат Техас, в Мэнсфилд, штат Техас, в 2021 году, потому что она беспокоилась о получении хорошего образования для своих детей в том, что она назвала безумной и сложной системой Нью-Йорка. Афина родни – это продукт восходящей мобильности в Нью-Йорке, когда-то обещанный чернокожим американцам. Получив стипендию и окончив колледж, она открыла собственный бизнес по планированию мероприятий в городе. Но по мере того, как собственная семья Мисс Родни росла, она обнаружила, что живет в тесной съемной квартире с одной спальней, где трое ее детей делили двухъярусную кровать в гостиной. Когда она просматривала посты друзей в социальных сетях, демонстрирующие батуты и просторные задние дворы в Джорджии, решение стало яснее. Уходите. Прошлым летом семья купила дом с пятью спальнями в Снелвиле, штат Джорджия. Сейчас ко мне присоединяется Джой Нью Бол, адвокат и активист, все еще живущая в Нью-Йорке. Хорошо, Джой, это статья в Нью-Йорк Таймс. Я имею в виду, я был шокирован тем, что они ее опубликовали, но есть бегство афроамериканцев с севера на юг о котором мы слышали целую вечность это просто расизм и ужасное ужасное место для жизни так что же здесь происходит Нью-Йорк так сильно изменился особенно за последние три года и в этом нет ничего нового Это проблема Нью-Йорка уже много лет много лет и много лет в этом нет ничего нового и чернокожие начинают понимать общины подобные моей начинают понимать что Нью-Йорк это не то место где воплощаются мечты независимо от того начинают ли они бизнес хотят ли они создать семью и собственный дом это просто больше не здесь в Нью -Йорк. Когда вы видите, что произошло, особенно при Адамсе, с этим наплывом мигрантов. Я даже не хочу называть их мигрантами, меня тошнит от этого термина «мигранты». Нелегалы, которые получают бесплатные гостиничные номера, жалуются на это, создают проблемы, очевидно, преступность растет. Что там такое? И, кстати, школы в целом отстают, подводя наших детей. Что же остается представителям меньшинств? Богатые люди отправляют своих детей в модные частные школы. Хорошо. Итак, теперь у вас есть все эти люди, которые приехали в Нью-Йорк. Нью-Йорк рекламировал себя как город убежище. Так что идите сюда, воплощайте свои мечты в жизнь, мы заплатим за это. Тем временем это ложится на плечи налогоплательщиков. Тем временем это ложится на плечи городских рабочих. Городские работники, которые неустанно трудятся, чтобы поддерживать движение поездов. Убирать мусор, пожарные и полицейские, отвечающие на эти звонки в службу 911. Но тогда ни одна из этих служб не поможет нам. Ни одна из этих услуг нам не предоставляется. Они предлагают мигрантам 55 долларов с нулем. Но тогда что происходит с теми городскими рабочими, которые не могут даже заработать 55 долларов с нулем, чтобы прокормить собственную семью? Поэтому им приходится вставать и уходить. Они должны идти туда, где у них есть деньги, и стоимость жизни работает на них. И потом Нью-Йорк просто устал. Если вы оглянетесь назад на то, что произошло за последние два года, 60% чернокожих были отпущены из-за мандата. Так что же им осталось? Они не могут здесь выжить. Они борются, и им был причинен вред. Эрик Адамс причинил вред жителям Нью-Йорка. Он должен понести за это ответственность. Еще одна ужасающая история Джой из Нью-Йорка – это, конечно, преступление, и это только с сегодняшнего дня. Полиция Нью-Йорка арестовала двух мужчин рано утром во вторник после вооруженного ограбления, которое охватило три района Нью-Йорка в течение нескольких часов. Я выйду под залог через 24 часа. Я выйду под залог. Цитируются слова одного из подозреваемых. Джои не знают, преступники знают, что их немедленно отпустят. Значит, они не собираются прекращать совершать преступления. Итак, опять же, почему меньшинства на данном этапе должны оставаться в демократической партии, учитывая оскорбительное обращение и эти ужасные условия по всем направлениям? Как сказал бы Трамп, что вам терять? Дайте другой стороне попробовать на этом этапе. Да, на данный момент мы видим, что происходит в этих городах. Мы видим, что это преимущественно одна политическая партия. Но на данном этапе, если вы даже поговорите с чернокожими семьями, если вы поговорите с этими общинами, на данный момент им на самом деле наплевать на политику. Потому что, к сожалению, демократы и республиканцы подвели нас, потому что они не выполнили свой долг и свою клятву. Они не смогли защитить права и защитить права людей. Это такие люди, как я. Республиканцы. По правде говоря, если вы афроамериканец, живущий во Флориде, у вас гораздо больше шансов на более высокий уровень жизни и открытие малого бизнеса, чем в любой части Нью-Йорка. Значит, лидерство действительно имеет значение. Это действительно имеет значение. Я не пытаюсь быть здесь пристрастным, но губернаторы-республиканцы в целом лучше относятся к меньшинствам, чем эти либеральные, выступающие за криминал. Выступающие против нелегальных иммигрантов, мэры и губернаторы по всей стране. Это все, что я хочу сказать. Например, дать другому лидеру попробовать в какой-то момент. Абсолютно верно. И в какой-то момент им нужно это сделать. В какой-то момент должны произойти перемены, потому что вы не можете продолжать делать то же самое, а затем обвинять предыдущую администрацию и говорить. О, вы знаете, если вы просто Станете демократом, все станет лучше, потому что мы заботимся о равенстве, мы заботимся о расе, и мы заботимся о ваших средствах к существованию. Когда на самом деле вам действительно все равно? А это было много лет назад, много лет назад. Нью-Йорк очень долго был городом демократов, так что они действительно не меняются. Что-то должно измениться. Мы говорим не о белом полете. Белый полет теперь превратился в черный полет. Нам нравится, что вы на борту. Спасибо вам за то, что вы здесь. Большое вам спасибо. За то, что вы сказались. Хорошо. Будьте осторожны. Сегодня вечером у нас большое разоблачение, большое в конце шоу. Кое Кто кого вы все знаете, присоединился ко мне, пока я приходил реабилитацию. Я знаю, вам уже надоело слышать об этом, но знаете что еще? Давайте же это весело. Пока я восстанавливал свое колено в выходные в Калифорнии, я буду давать подсказки на протяжении всего шоу. И я хочу, чтобы вы написали мне в твиттере свои догадки под углом ингрэма. Вы готовы? Вот первая подсказка прокачка дуба. Как-то странно прокачка дуба. Напишите в Твиттере свои догадки прямо сейчас. Также зайдите в Инстаграм, где вы тоже сможете угадать. Но дальше произошел внезапный всплеск. Сегодня вечером последние новости об этих подозрительных исчезновениях нескольких животных в результате смерти другого в зоопарке Далласа. Корреспондент Fox News Кевин Корк присоединяется к нам сейчас со всеми подробностями. Кевин, что вы можете нам рассказать? Добрый вечер, Лора. Сегодня вечером я хочу поделиться с вами немного хорошими новостями и, возможно, даже прорывом в этом деле. Теперь, если вы следили за этой историей и задавались вопросом, что же черт возьми происходит там внизу над зоопарком Далласа, вы не одиноки. Вы, возможно, помните, что леопард вырвался на свободу после того, как его вольер был разрезан, затем был разрезан вольер для лангеров, затем стервятник был найден мертвым подозрительным образом, а затем совсем тем недавно две обезьяны-тамариндовцы пропали без вести после того, как их вольер был разрезан. К счастью, сегодня вечером императорские обезьяны-тамариндовцы были благополучно найдены благодаря наводчику, найденному в шкафу заброшенного дома. И сегодня вечером они наконец-то вернулись в зоопарк, где их осматривают ветеринары. И как раз в тот момент, когда вы подумали, что эта история не может быть более странной, например, кто мог так поступить? Полиция Далласа действительно наводит наслед того, кто может что-то знать об этой тайне. Сегодня вечером они просят местных жителей помочь установить личность этого человека в связи с пропавшими животными. И да, на случай, если вам интересно, что они думают обо всем этом безумии. Да, зоопарк ужесточил меры безопасности, добавив больше ночных охранников и больше камер. И арест может быть в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе, но пока вернемся к вам. Кевин, нереально. Большое вам спасибо. Рад вас видеть. Сегодня утром республиканцы палаты представителей проигнорировали возражения президента Байдена и проголосовали за прекращение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с ковид. Самое время. Предвиди политический синяк под глазом у общественности, которая хочет, чтобы вся эта чушь с объявлением чрезвычайного положения закончилось. Байден попытался опередить события прошлой ночью, заявив, что чрезвычайное положение закончится 11 мая. И если вы думали, что Джо был вовлечен в действие своим собственным Белым домом, сэр, послушайте его ответ здесь. Обратите внимание на дату. Что стоит за вашим решением прекратить чрезвычайную ситуацию с ковидом? Верховный суд. Мы продлили срок до 15 мая, чтобы убедиться, что все сделано. Вот и все. Позади ничего нет. Он даже не смог правильно выбрать дату. Но почему бы не покончить с этим прямо сейчас? Сейчас к нам присоединяется доктор, сертифицированный врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник. Доктор, рад видеть вас в студии. Это звучит заговорщически, но у меня такое чувство, что администрация выигрывает время до следующей пандемии вариант. Они надеются, что сюда упадет какой-нибудь другой ботинок, потому что они не могут отпустить эту власть. Это просто странно. Я думаю, они берут пример Лора с Гевина Ньюсомой даже из округа Лос анджелес верно, что сделал Гевин Ньюсом. Используйте пандемию как предлог не для улучшения политики в области здравоохранения, а для того, чтобы напечатать бюллетени и по сути разослать их всем. Сделайте это постоянным. округ Лос-Анджелес использовал пандемию как предлог для запрета выселения практически на неопределенный срок. Мы видим, что федеральное правительство прислушивается к их советам и по сути проводит эту политику по всей стране. Это не имеет никакого отношения к общественному здравоохранению. Если бы это было так, когда вы видите, что вся страна находится на низком уровне передачи ковид, вы бы просто положили конец пандемии сегодня. Как черт возьми, они могут предсказать произвольную дату в будущем, а затем, когда в мире Верховный суд будет иметь к этому отношение. Вся эта чрезвычайная ситуация с пандемией с самого начала объявленная так, как это было сделано в таких штатах, как Пенсильвания, это было просто полное злоупотребление властью. Этому никогда не будет конца. Они хотели бы, чтобы это продолжалось в течение следующих 25 лет, если бы могли. Когда у вас возникают какие-либо медицинские проблемы, а чрезвычайная ситуация с пандемией прекрасный пример, вы как правило устанавливаете какую-то конечную точку. Когда мы закончим? Это верно для любого вида медицинского лечения. Объективные стандарты, о которых мы просили, я полагаю, будут в мае 2002 года, каковы объективные показатели. И они продолжали двигать стойку ворот, не так ли? Вот ответ конгрессмена Шейлы Джексон-Ли на сегодняшнее голосование в Палате представителей. Пандемия еще не закончилась. 500 человек в день умирают прямо сейчас, когда я стою здесь от ковида. Это разумная сумма. Я знаю, что есть и другие инфекционные заболевания, но разве не имеет смысла, что если у нас есть вакцины и протокол, который позволяет людям жить, нашим детям, то это уже существующие условия, и мы хотим, чтобы они это сделали. В любой момент у нас может быть произойти всплеск заболеваемости COVID-19. Ее последний комментарий заключается в том, почему я думаю, что они просто продлевают это на следующую пандемию или вариант, и, конечно, также возникает вопрос. Она говорит примерно с 500 людьми в день, я не совсем уверен, точно ли это. Сколько людей умирает из-за повторных уколов бустера, о которых мы не знаем? Их не волнуют эти факты. Цифра в 500 человек сильно преувеличена. Почему? Потому что они смотрят в основном на пациентов, которые умирают от COVID, а не от COVID. Так что если вы на самом деле посмотрите на тех, кто умирает из-за ковид, то их число значительно меньше. Мы обнаружили, что в округе Лос-Анджелес, как вы помните, несколько месяцев назад они фальсифицировали цифры, и я думаю, что это происходит на общенациональном уровне. Если вы посмотрите, кто умирает из-за ковид в качестве основной причины смерти, вы увидите значительно меньшую долю. Доктор Хермоди, так здорово видеть вас в студии. Спасибо, что пригласили меня. Как всегда. Все в порядке. Вот вторая подсказка для тех, кто присоединился ко мне в реабилитационном центре. Не такого рода реабилитация. Физиотерапия – это классическая линия возврата. Вот вам подсказка. Классическая линия возврата. Продолжайте посылать эти догадки Ингрэму в Твиттер, а также напишите мне в Инстаграм, и мы раскроем ответ и некоторые из ваших догадок в конце шоу. Но дальше у Дональда Трампа есть его первый главный оппонент от республиканской партии, последние новости о том, кто будет следующим. Плюс сенатор Дж. Дэ Вэнс. конгрессмен Джим Бэнкс с собственным заявлением. Оставайтесь с нами. Буквально несколько минут назад газета «Пост» и курьер Южной Каролины только что сообщила, что бывший губернатор Южной Южной Каролины и посол Трампа в США, Ники Хейли, официально вступит в президентскую гонку 2024 года, объявив об этом завтра с официальным объявлением, которое состоится 15 февраля. Теперь в последнем опросе Echelon Insights, она была результаты опроса составляют около 2% и сейчас это мало что значит, еще так рано. Мы значительно отстали, хотя и в то время от лидеров Дональда Трампа и Рона Десантиса. И если она решит войти, конечно, у нас будет более широкое поле деятельности. Но это надвигающееся объявление прекрасно согласуется с тем, что мы собираемся обсудить с нашими следующими гостями. Сегодня утром новоиспеченный первый сенатор Америки Дж. Д. Венс одобрил кандидатуру конгрессмена от Индианы Джима Бэнкса. Он не только получил одобрение вышеупомянутого Венса, потенциальный претендент на первенство личные выборы Мич Дэниэлс заявил, что не будет баллотироваться. В редком случае НСК также поддержала его кандидатуру в Сенат. Сейчас ко мне присоединяются Джей Ди Вэнс, сенатор от Агая и Джим Бэнкс, конгрессмен от Индианы. Сенатор Вэнс, хорошо. Прежде чем мы перейдем к новостям, ради которых вы изначально были здесь, какова ваша первоначальная реакция на эту новость о Нике Хейли? Я поддержал президента Трампа. Я думаю, что он наиболее вероятный кандидат в 2024 году. Я, конечно, думаю, что он лучший кандидат, потому что он выполнил свои обещания, и я думаю, что мы должны дать ему шанс в течение второго срока выполнить больше этих обещаний. Я здесь не для того, чтобы избивать кого-либо из других кандидатов, но я думаю, что Трамп победит, я думаю, что он будет лучшим кандидатом от партии. Конгрессмен Бэнкс, ваши мысли о Нике Хейли. Все знают Ники Хейли. Она прекрасный человек. В США ее считали довольно грозной. Она она скорее любимица истеблишмента. Я видел сегодня в интернете, как кто-то сказал, что она должна стать Джебом Бушем 2024 года. Я не знаю, справедливо это или нет. Но, как считается, она немного больше относится к истеблишменту, уж точно не к популистским консерваторам. Но у нее там много поклонников. Ну, я уверен, что она не будет последним кандидатом, который примет участие в гонке. Но есть причина, по которой Дональд Трамп лидирует в этой гонке с самого начала. Он лидер республиканской партии по очень веской причине. Он изменил Америку таким значительным образом. И мы видели, как за два коротких года администрация Байдена свела на нет большую часть прогресса, которого Дональд Трамп добился для этой великой страны. И Америка жаждет этого вернуться к тому типу руководства, который у нас был, когда Дональд Трамп был у власти. Так что этой гонке предстоит пройти долгий путь. Я уверен, что в гонке примут участие и другие, но есть веская причина, по которой сегодня лидером является Дональд Трамп. Хорошо. Теперь о причине, по которой мы здесь. Джей Ди Венс, вы знаете, что меня больше всего беспокоит Сенат, так это то, что он действительно не отражает суть, чувства, сердце современных американских консерваторов. Это гораздо более глобалистский подход и так далее. Так почему же Джим Бэнкс именно тот человек, который должен стать следующим сенатором от штата Индиана? Лора, то, что вы только что сказали, есть та самая причина, по которой я думаю, что Джим Бэнкс должен быть следующим сенатором от штата Индиана. Он происходит из семьи рабочего класса. Он не хочет республиканской партии, которая представляет интересы глобалистов, как вы сказали. Он хочет республиканскую партию, которая представляет нормальных американцев, рабочих, представителей среднего класса, которые ходят на работу, платят налоги и хотят жить в безопасных и безопасных сообществах. Он великолепен по всем вопросом, он также хороший друг, и я нахожусь в Сенате уже целый месяц Лора. Но я знаю, что нам нужно как можно больше хороших людей, которые являются консерваторами Америки первого созыва в Сенате, и Джим Бэнкс, тот парень. И я скажу вашим зрителям Лора, конечно, если они будут в Индиане, я надеюсь, что они проголосуют за Джима Бэнкса на первичных выборах, на всеобщих выборах. Но есть вещи, которые они могут сделать по всей стране. Обратитесь в banksforsenate.com, чтобы поддержать его, потому что нам нужна его поддержка на низовом уровне, а не от сообщества доноров. Все эти вещи, добиться избрания Джима, быть избранным выбранным правильным образом, это способ преобразовать Сенат, преобразовать страну. Но он отличный парень, отличный кандидат. Я думаю, из него получится отличный сенатор. Конгрессмен Бэнкс, это должно быть странно. Вы сидите там и слышите, как о вас говорят все эти хорошие вещи. Но я не собираюсь спрашивать вас, есть ли у вас возражения. Вы хотите оспорить что-нибудь из того, что он сказал. Но как насчет проблемы досрочного голосования по всей стране? Каков статус досрочного голосования в Индиане для наших зрителей, которые не уверены, как оно там проходит? У нас в Индиане лучшие законы об удостоверениях личности избирателей, чем во многих других штатах страны. Так что это серебряная пуля. Нам нужно, чтобы все штаты приняли строгие законы об удостоверениях личности избирателей, как в моем штате. Так что в то же время мы должны сделать больше, чтобы запретить сбор бюллетеней. Приближаясь к выборам 2024 года, мы должны обеспечить безопасность наших выборов. Когда половина американского народа говорит, что они не доверяют нашим выборам, у нас кризис в этой стране. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить доверие к этому процессу. Таким образом, мы можем сделать это на уровне штата, штат за штатом. Но есть способы, которыми федеральное правительство может внести поправки в существующие федеральные законы о выборах. Чтобы запретить сбор бюллетеней и все процессы голосования по почте, которые привели к махинациям, которые произошли на выборах 2020 года. Или если вы собираетесь это сделать, просто делайте это так, как это делает Флорида. В менее захватывающих новостях, ребята, вот Адам Шиф выдвинул свою собственную кандидатуру в Сенат в воскресенье. Мне нужно выйти и встать на защиту ценностей Калифорнии в то время, когда наша демократия находится под такой серьезной угрозой. Мы видим, что качество их жизни находится под угрозой, они глубоко обеспокоены будущим своих детей и начинают развлекать демагога, который обещает, что он один может все исправить. Хорошо, сенатор Вэнс, он прав. Наша культура, наш образ жизни находится под угрозой из-за правления демократов. Мы пережили падение ВВП Соединенных Штатов, и прогнозы на ближайшие два года были убиты политикой Байдена. Так что он прав. Все находится под угрозой. Но ведь это они виноваты. Да, благодаря Адаму Шифу у нас, конечно, заоблачная инфляция. Благодаря Джо Байдену. У нас также благодаря Адаму Шифу, конечно, есть вооруженное министерство юстиции, где руководство ФБР преследует своих политических оппонентов, начиная с Дональда Трампа и ниже. Адам Шиф — это часть проблемы. Это одна из причин, по которой нам нужно получить конгрессмена Бэнкса в Сенате Соединенных Штатов, потому что, если не дай бог, через два года я буду служить с Адамом Шифом. Мне понадобится подкрепление, а Бэнкс — именно тот парень, который это сделает. Сколько популистских консервативных сторонников Америки в Сенате? Дайте мне посчитать. Вы, должно быть, сосчитали. Сколько их там? Не больше двух рук стоит Лаура, так что нам определенно не помешало бы как можно больше подкреплений. Хорошо, джентльмены.